Часть нулевая повестей покойного Ивана Петровича Белкина Это запись LibriVox Все записи LibriVox являются общественным достоянием Получить дополнительную информацию или стать волонтером можно на сайте LibriVox.org Читает Ксениум 5 Александр Сергеевич Пушкин Повести покойного Ивана Петровича Белкина Госпожа Простакова То мой батюшка, он еще с измолок истории охотник Скотинин Митрофан по мне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 Но как по счетам оказалось, что в последние два года число крестьян умножилось, число же дворовых птиц и домашнего скота нарочито уменьшилось, то Иван Петрович довольствовался всем первым сведением и далее меня не слушал. И в ту самую минуту, как я своими разысканиями и строкими допросами плута старосту в крайнее замешательство привел и к совершенному безмолвию принудил, с великой моей досадой услышал я Ивана Петровича крепко храпящего на своем стуле.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 Но стыдливость была в нем истинно девическая. Сноска. Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его излишним. Впрочем, уверяем читателя, что он ничего предосудительного памяти Ивана Петровича Белкина в себе не заключает. Конец сноски. Кроме повестей, о которых в письме вашему упоминать изволите, Иван Петрович оставил множество рукописей, которые частью у меня находятся, частью употреблены его ключницей на разные домашние потребы.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 Выписываем для любопытных изыскателей. Смотритель рассказан был ему титулярным советником АГН. Выстрел – подполковником ИЛП. Гробовщик – приказчиком БВ. Метели барышня – девицию К.И.Т. Конец носки. Однако же имена в них почти все вымышлены им самим, а название сел и деревень заимствованы из нашего колодка, от отчего и моя деревня где-то упомянута.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 Он скончался на моих руках на тридцатом году от рождения и похоронен в церкви села Горюхина, при спокойных его родителей. Иван Петрович был росту среднего, глаза имел серые, волоса русые, нос прямой, лицо был бледен и худощав. Вот, милостивый государь мой, все, что мог я припомнить о касательно образа жизни, занятий, нрава и наружности покойного соседа и приятеля моего». Но в случае, если заблагорассудить и сделать из всего моего письма какое-либо употребление, всепокорнейший прошу никак имени моего не упоминать, ибо хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но в сие звание вступить полагаю излишним и в мои лета неприличным, с истинным моим почтением и прочее. 1830 года, ноября шестнадцатого, го в село Нинарадово.